Здорово, мужики! Сегодня у нас в выпуске экшн Джона Ву. школа дрифта, пошаговая ролевушечка, бегущий призрак, гонки на танках, ну и, конечно же, куда без зомби-апокалипсиса! Приступим! Blaststroke John Woo Game – это крутая экшн-бродилка okay. в стиле фильмов легендарного Джона Ву. В роли девушки-телохранителя тебе предстоит провести своего клиента по опасным улицам Гонконга и Пекина. В игре отличная стилизация и дофига как огнестрельного, так и холодного оружия, так что улицы будут залиты кровью. В дрифт-сон тебе предстоит добраться из точки А в точку Б, используя только дрифт. Тебя ждут 5 сезонов 16 уровней, индивидуальная настройка, а то и крутая графика с блестящими дисками, ярким солнышком и переливающимся асфальтом. Хоть и просто, но смотрится круто. Рэнкаунта – это пошаговая ролевая игра с великолепной графикой, необычной механикой и интересными боссами. Вы отправитесь в древний храм, населенный монстрами, духами и призраками. Но учтите, что для удачного прохождения вам понадобится 2 гига оперативы. Ну и, конечно же, доблесть и отвага в сердце. Go, Go это забавный и качественный аркадный раннер, главный герой-призрак, который бежит вперед по каким-то личным причинам, о которых нам не удосужились рассказать. Ну да ладно. Основной особенностью игры является не бесконечный забег, а множество уровней с финалом и боссами. В игре, как ты заметил, классно прорисованная графика и интересный геймплей, так что в выборе нового раннера ты не прогадаешь. Рейсинг Танк 2 – это продолжение гонок на танках. Не нравится, что соперник тебя обогнал? Так подорви его к чертовой матери! Тебя ждут 25 танков, мультиплеер до 5 игроков, 6 местностей для заездов и новые возможности трансформации танков. Ну и последняя игра о которой я хотел тебе рассказать это z Hunter это довольно крутой снайперский экшен про очередной зомби апокалипсис Так что же в ней есть чего нету других подобных игр спросите или не спросите вы а я все равно отвечу. Ну, тут 150 разных миссий, 4 режима игры и интересное задание, стрельба в слоу-моу, неплохая графика и баба снайпер с губами тупой утки. В общем, теперь ты типичная ТП с нетипичным призванием спасти мир. Думаю, тебе понравится. А на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу, если ты настоящий мужик. Будь мужиком, блядь. Это был обзор от и я Трэш, до встречи!